Александр Пушкин Граф Нулин Пора, пора, рога трубят, Псари в охотничьих уборах, Чем свет уж на конях сидят, Борзые прыгают на сворах, Выходит барин на крыльцо, Все под бочас обозревает, Его довольное лицо Приятной важностью сияет. Чекмень, затянутый на нем, Турецкий нож за кушаком, За пазухой во фляжке ром И рог на бронзовой цепочке. В ночном чепце в одном платочке, Глазами сонными, Жена сердито смотрит из окна На сбор, на псарнюю тревогу. Вот мужу подвели коня, Он холку хватит, в стремя ногу, Кричит жене «Не жди меня!» И выезжает на дорогу. В последних числах сентября, презренной прозой говоря, В деревне скучно грязь, ненастья, Осенний ветер, мелкий снег, Да волков, но то-то счастье...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 Едут наконец. Забрызганный в дороге дальний, опасно раненный, печальный, кой как тащится экипаж. Вслед барин молодой хромает. Слуга француз не унывает и говорит аленку аж Вот у крыльца, вот все не входят. Пока мисс барину теперь покой особенный отводит, и настеж отворяют дверь, пока пекар шумит, хлопочет, и барин одеваться хочет.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 в Петрополь едет он теперь С запасом фраков и жилетов, Шляп, вееров, плащей, корсетов, Булавок, запанок, ларнетов, Цветных платков, чулков-ожух, С ужасной книжкой гизота, С тетрадью злых карикатур, С романом новым Вальтер Скотта, С Бомом парижского двора, С последней песней Беранжера, С мотивами Россини, и т. эцетера. Уж стол накрыт. Давно пора. Хозяйка ждет,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 Наталья Павловна раздета. Стоит параша перед ней. Друзья мои, параша — это на перстнице ее затей. Шьет, моет, вести переносит, изношенных капотов просит, порой с барином шелит, порой на барина кричит и лжет пред неотважно. отважно. Теперь она толкует важно о графе, о делах его не пропускает ничего, бог весть разведать, как успела. Но госпожа ей наконец сказала полно, надоела, спросила кофту и чепец, легла и выйти вон велела. Своим французам между тем, И граф раздет уже совсем. Ложится он, сигару просит, Мсье Пикар ему приносит графин, Серебряный стакан, сигару, бронзовый светильник, Щипцы с пружиной, будильник И неразрезанный роман. В постели лежа Вальтер Скотта Глазами пробегает он, Но граф душевно развлечен. Неугомонная забота его тревожит, мыслит он, неужто правду я влюблен, что, если можно, вот забавно, однако же это было б славно, Я, кажется, хозяйки мил, и Нулин свечку погасил. Несносный жар его объемлет, не спится графу, без не дремлет и дразнит грешной мечтой в нем чувство.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 Теперь, с их позволения, прошу и петербургских дам представить ужас пробуждения Натальи Павны моей и разрешить, что делать ей. Она, открыв глаза большие, глядит на графа, наш герой. Ей сыплет чувства выписные и дерзновенной рукой коснуться хочет одеяла.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 Сгорел граф, Нулин, над стыда, обиду проглотив такую, Не знаю, чем бы кончил он, досадой страшную пылая, но шпиц косматый вдруг залая, прервал параш и крепкий сон, услыша граф ее походку и, проклиная свой ночлег и свой нравную красотку, В постыдный обратился бег. Как он, хозяйка и параша, проводят остальную ночь. Воображайте, воля ваша.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 Неловкость, стыд и тайный гнев идет. Проказница, молодая, насмешливый потупя взор и губки алые кусая, заводит скромно разговор о том о сем. Сперва смущенный, но постепенно ободренный с улыбкой отвечает он. Получаса не проходило, уж он и шутит очень мило и чуть ли снова не влюблен.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 как не так, совсем не муж. Он очень этим оскорблялся. Он говорил, что граф дурак, молокосол, что если так, то граф он визжать заставит, что псами он его затравит. Смеялся Лидин, их сосед, помещик 23 лет. Теперь мы можем справедливо сказать, что в наши времена. Супругу верная жена, друзья мои.